Первым на эту сцену приглашается сергей иванов инженер математик программист компьютерной графики и создатель проекта суровый технарь добрый день меня зовут сергей иванов и сегодня я вам расскажу немножко о живой природе Че человечество создало очень много, не, не создало, а исследовало очень много живых видов, которые населяют нашу планету и а, распространены практически по всей а, Земле, на, и на километры ввысь, и на километры в глубь. Но есть один а, целый класс живых существ, которые полностью игнорируются нашим учебным процессом, ни в школе, ни в университете о них не рассказывают, и этот класс – это танки. А, танки можно выделить по ряду внешних характерных признаков, которые, я думаю, всем вам хорошо известно. Но пройдемся по ним еще раз. Первое – это опорно-двигательный аппарат. Опорно-двигательный аппарат танков он довольно-таки похож у всех представителей этого класса. Он состоит из двух таких придатков, которые быстро-быстро перемещаются и сообщают танку поступательную скорость. Но кажется, что э, они достаточно медленные, но нет. Несмотря на то, что придатки небольшие, а танк тяжелый, э, танки некоторые разгоняются до 70 км в час. Вторым, я бы сказал, очень важным э, признаком танков является очень мощный экзоскелет. Э, экзоскелет предназначен не только для того, чтобы держать э, ну, тело танка в сборе, но и для того, чтобы защищать его от врагов. Самым э, Мощной части экзоскелета являются лобная доля и, э, и голова. Они защищены лучше всего. В то же время брюшка танка и его задний сегмент они ослаблены, потому что танки обычно предпочитают встречать своих врагов лицом к лицу. И еще один признак — это очень ярко выраженный стрекательный орган или жало. С помощью вот этого жала танки они конкурируют между собой, борются друг с другом и с, со своими врагами для, за территорию. Танки очень ревностно обороняют свою территорию и конкурируют с ней за нее, с другими видами. Все танки в мире делятся на два основных семейства. Первое ⁇ это восточноевропейское семейство. Это компактное агрессивные машины, которые э, это компактные существа, которые действуют крупными стаями, э, агрессивно очень быстро размножаются, они неприхотливы, они э, практически быстро завоевывают господство на тех территориях, где поселились. Вторым семейством является евроатлантическое. Они более индивидуальные и э, несколько более требовательные. У них э, низкий темп размножения, как правило, но есть исключение и у них достаточно низкая способность к адаптации. Тем не менее, несмотря на то, что эти танковые семейства они достаточно сильно отличаются друг от друга, у них у всех был общий предок, который был, собственно, Атлантом. Этот Атлант, он, поселившись практически по всему миру, он дал начало обеим, обоим семействам, и, и в итоге танки практически по всему миру расселились. Как выглядит география вообще расселения танков? Типичный восточноевропейский танк, он расселен, ну практически по всему земному шару. То есть можно, можно посмотреть, что это почти вся Евразия, почти вся Африка и добрая часть такая Южной Америки. Посмотрим на расселение атлантов. Атланты расселены вот таким образом. Можно заметить, что практически нет никаких пересечений между их ареалами обитаний, потому что они активно вытесняют друг друга и конкурируют за кормовую базу. Не считая одной территории, это Ближний Восток. Ближний Восток очень богат нефтью, там очень богатая кормовая база, и танки там, это естественная среда их обитания, и они там, танки разных семейств, соседствуют между собой и конкурируют за вот эту вот кормовую базу. Танки, конечно же, в природе являются одними из претендентов на вершину пищевой цепочки. Но у них, как и у всех живых существ, есть свои естественные враги. В первую очередь это разнообразные крыватые хищники. Танк, несмотря на то, что даже самые быстрые танки могут разгоняться до десятки километров в час, они не могут убежать от такого крыватого хищника, а их экзоскелет не приспособлен для того, чтобы защищаться от сильных атак сверху. И такие крыватые хищники, разумеется, они могли бы привести к вымиранию танков, если бы танки не могли выработать разные механизмы защиты. С помощью эволюции, разумеется. Защитные механизмы танков можно описать следующими двумя основными способами. Первый — это вот попытка маскироваться под всякие кустики для того, чтобы их не заметили. То есть почти как любое другое животное на Земле, они пытаются маскироваться, чтобы их не заметили. И есть еще способ вот этот красавец, выбрасывать выбрасывает чернильное облако для того, чтобы оно скрыло его от глаз крыватого хищника. Ну, почти как осьминог. Разумеется, вот эта эволюция, она проходит не мгновенно, она проходит впоследствии изменчивости. И рассмотрим механизмы изменчивости танков на примере вот этого замечательного красавца. Это тип бронированные квас-танки, отряд торсионные, восточноевропейское семейство, рот гомогенно-катанные, вид Тиквадагинта Кватор. Этот танк, он ничем особенно таким не примечателен, но он породил достаточно богатое потомство. То есть был исходный танк, вот это его потомок, это его потомок, еще один потомок, и еще один потомок, и еще один. Понятно, что это разные организмы, но э, видна их родственная связь. Практически полностью унаследован опорно-двигательный аппарат. Кто-то наследовал друг друга голову, кто-то наследовал стрекатель, стрекательный орган. Стрекательный орган мог немножко меняться, но э, тем не менее понятно, что это, это как бы организмы одного и того же э, семейства и одного и того же по сути, подвида. Конечно же, эволюция она не только делает замечательные механизмы защиты, но и совершает определенные ошибки, в результате чего получаются достаточно странные или даже нежизнеспособные уродцы. То есть вот такие вот, например, ну, вот вот, и, вот, и вот такое вот страшилище. Вот я почти уверен, в зале есть скептики, которые думают, что тонкий на самом деле это продукт человеческого разума, Посмотрите вот на это. Разумное существо не могло придумать таких богопротивных созданий. И, разумеется, только эволюция со свойственными ей ошибками. Разумеется, есть ключик к эволюции – это отбор. И есть естественный отбор, который выражается в конкурентной борьбе или борьбе с хищниками, и есть отбор половой, который в краткосрочной перспективе он гораздо сильнее. В чем это выражается в привычной нам живой природе? Например, в пышные павлиньи-хвосты, налитые кровью гребни, которые полностью бесполезны, кроме двух дней в году. У танков это выражалось создание дополнительных стрекательных органов, дополнительных вот этих жал, которые очень красиво и эффектно смотрелись на разнообразных там нерестах, парадах, то есть это все было замечательно, но как только в силу вступил естественный отбор, эти, эти, эти танки, они практически полностью вымерли и потомства уже не дали. Конечно, мы все люди рано или поздно в своей жизни сталкиваемся с танками. Но это неизбежно. Мы, мы живем на одной территории и конкурируем в общем за одну и ту же кормовую базу. И в наших интересах находится, чтобы мы эту встречу пережили хорошо. Для того, чтобы вот вдруг вы идете по улице и вам на встречу едет танк. Надо понять, к какому семейству он относится. У всех танков восточноевропейского семейства есть один общий признак, по которому их можно однозначно определить. Это непонятно, рудимент или это атовизм, но у всех восточноевропейских танков есть бревна. То есть они почему-то таскают с собой бревна, непонятно зачем, непонятно зачем они их используют, но у всех восточноевропейских танков есть бревна, и по ним можно однозначно определить, что это вот наш родной. Если это наш родной танк, и на улице, например, месяц май, то все понятно. В мае э, все восточноевропейские танки выходят на нерест, они совершают э, миграцию, иметь территорию ближайшего города и, э, и возвращаются в Освоясе. Все хорошо. Но вдруг это не восточноевропейский танк. Это значит, это танк, который пришел претендовать на вашу территорию. Он настроен агрессивно, надо его как-то умиротворить. На этот случай у многих людей есть запас из полотнища, мучных изделий и поваренной соли. Вот эта вот странная комбинация, она каким-то образом умиротворяет агрессивный танк и позволяет ему проехать дальше, а нам как бы жить, жить спокойно. Неизвестно, почему это они так реагируют. Возможно, что-то из их далекого-далекого прошлого. Бесконтрольное размножение восточноевропейских танков несколько десятилетий назад привело к тому, что их кормовая база истощилась, и э, сотни и даже тысячи танков были вынуждены спать, э, впасть в спячку. И вот такие вот лежбища танчиков, они очень уязвимы там для браконьеров, поэтому правительство их охраняет, чтобы как бы, их не истребили. И рано или поздно эти танчики, они могут проснуться, и если они захотят мигрировать, они могут мигрировать до самого Ламанша. Но есть альтернативный взгляд на все происходящее в мире с танками. Первое, первый вопрос, который возникает в связи с танками, — это их очень быстрая эволюция. Все вот эти эволюционные изменения, которые мы описали, произошли буквально за последние годы. Второе — это большое количество недостающих звеньев в эволюционной цепи. И третье — это очень ярко выраженный симбиоз между человеком и танком. Но симбиоз ли это? Последние исследования показывают, что танки на самом деле являются очень древним классом существ, которые населяли нашу планету в древнейшие времена, а человек их нещадно эксплуатировал, проводил искусственный отбор и полностью изменил их природу. Мы поработили вот этих, в общем-то, невидных изначально созданий. Обратимся к истории. Есть такие люди, которых называют викингами. Они плавали на кораблях с названием Дракар. На этих кораблях можно увидеть странные такие круглые наросты на борту. Зачем они нужны? Но если их перевернуть, становится понятно, что викинги использовали э, этот труп танка, который погиб на их территории, для того, чтобы плавать на нем океан. Тан викинги произошли из Норвегии. Норвегия — это богатый нефтью регион, то есть... Естественная кормовая база для самых древних танков. Они там были, и они там умирали, и, разумеется, у них осталось много вот таких вот э, экзоскелетов. Обратимся к Древнему Египту. На Абедовских иероглифах были изображены естественные враги танков. Вертолет, самолет и противотанковый ракетный комплекс. Откуда египтяне могли знать о таких э, устройствах? Откуда они могли видеть эти вещи? Все потому, что они жили на Ближнем Востоке, в зоне, богатой нефтью, естественная зона обитания танков. Древние танки там резвились, и, разумеется, была видна их борьба с хищниками, которые пытались их э, съесть. Римляне первыми пытались подчинить танк свои э, силе, для того, чтобы этот танк э, завоевывал для них города. Вот это вот древний танк, который захватили римляне для того, чтобы штурмовать стены городов своих врагов. Или еще один древний танк, который тоже пытались подчинить себе римляне. Но этот танк сильно отличается от тех танков, которые мы видим сейчас. Вот этот мамонт-танк, он был, по сути, он был травоядным, он был вегетарианцем, он не был агрессивным, но человек извратил его природу. Изначально Благородное э, мирное создание с помощью, ну, как, с помощью с вредом человека превратилось в злое, агрессивное существо. И мы полностью изменили их природу. Мы сделали танки сильнее, мы сделали танки быстрее, мы сделали их крепче. Но самое страшное, мы сделали их умнее, и за это нам придется поплатиться. Человеческий вид, вообще говоря, человеческая цивилизация — это очень хрупкая материя. Один пролет планеты Нибиру или э, нападение Кайдзю, и наш мир просто рухнет. Вот такой вот постапокалипсис для нас абсолютно непригоден. Но танки здесь себя чувствуют вполне уютно. Это их практически естественная среда обитания. И э, разумеется, танки приспособлены не только для жизни на Земле, но и для жизни на других планетах. Как известно, в 1969 году первый человек сделал шаг по Луне. Но всего спустя год на Луну высадился первый танк. Более того, на Марс мы до сих пор не высадились, но целых два танка сейчас там живут и спокойно себе э, работают, делают свои тайные дела. Почему мы об этом знаем? Потому что один из этих танков завел себе аккаунт в Твиттере, И пишет там э, о своих там злобных планах по завоеванию Красной планеты. У меня в связи с этим хочется, появляется только один вопрос. Как тебе такое, Иван Маск? И, конечно же, вот этот первый межпланетный вид, он, разумеется, э, это не человек, это именно танк. И нас при, таком, э, при такой картине ждет только закат. Потому что человек сам по себе он достаточно слаб, в то время как танк неприхотлив, умен и быстро размножается. Человек может стать еще одним вымершим млекопитающим. И это печально, но это неизбежная расплата за все те грехи, которые наша, наш вид совершил над некоторыми благородными созданиями под названием «танки». И, конечно же, когда танк станет доминирующим видом на планете, у нас останется несколько вариантов, как с этим жить. Для нашего вида есть следующие варианты. Первый — это служение танкам. Мы будем им поклоняться, замаливать свои грехи в надежде на то, что они в будущем оставят нас при себе, как домашних животных. Ну, Печальный, но, к сожалению, реалистичный сценарий. Второй вариант — это борьба. Но наше сопротивление только сделает их броню тверже. Поэтому не получится, мы только усилим их и вызовем новый скачок их эволюции. Но есть и третий вариант это гибриды. Но подобные гибриды не имеют никаких шансов на размножение. Это, к сожалению, печальное. Печальная альтернатива для нашего вида. На этой минорной ноте я предлагаю закончить. К сожалению, даже вымирание человечества — это не такая уж и жестокая расплата за те грехи, которые мы совершили над некогда благородными и э, добрыми созданиями. Спасибо за внимание. Сергей Иванов, спасибо вам большое. Мне кажется... Очень хороший доклад, очень хорошая гипотеза. Друзья, вопросы из зала. Сейчас мы включим свет, и вы можете задать Сергею свои вопросы по унаболевшим, увиденном. Есть ли у нас вопросы? Уважаемые волонтеры, если есть, передавайте. Поднимайте просто руку, к вам подойдут волонтеры наши с микрофоном. Если они есть, давайте посмотрим. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. А как в текущую классификацию вписываются такие образцы, как «Царь-танк» или британские танки, типа «Марк-1»? В целом понятно, что это образцы, это, ну, по сути, мутанты. Если говорить о «Царь-танк», то «Царь-танк» существовал в единственном экземпляре, скорее всего, просто уродцем. То есть, и вообще говоря, царь-танк был изобретен в России, и, а в России богатая нефтью кормовая база, при этом она расположена на незаселенной территории, в Сибири. И в Сибири еще есть шансы найти самые древние танки, которые были еще не осквернены присутствием человека. И вполне возможно, что вот этот царь-танк, это тот танк, который выбежал из этой Сибири и был пойман ну, нашими как бы, учеными. Но, к сожалению, этот танк очень сильно отличался от танков, выведенных искусственно. То есть от танков, которые подверглись селекции и искусственному отбору, вот как вот этот Марк-1. То есть они, они имеют общих предков, но поскольку эволюция искусственная она гораздо быстрее произошла, и признаки доминирующие там были другие, появились вот два таких очень непохожих образца в одно и то же время. Отличный вопрос, я думаю, наш зритель понял все. Продолжим еще вопросы, друзья, к Сергею. Да? Да, представляйтесь, пожалуйста, если можно. Меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, меня интересует вопрос про половой диморфизм у танков. Вот если мы обратимся к научной литературе, вот в Википедии, например, там э, описано, как отличить самку от самца у танков Марк-1. А вот у других танков можем ли мы так вот просто отличить? Вот где самка, а где самец? Спасибо. Танки, надо отметить, несмотря на то, что несмотря на кажущуюся агрессию, танки — это матриархальные существа. То есть у них очень много-очень много вот этих самцов, и, как правило, Большое, малое количество вот таких маток. Маток, которые активно рожают новые танки. Эти матки, они, их, они могут занимать целый город. То есть они могут занимать целый город, и они активно проводят симбиоз с людьми, в том числе с лучшими из людей. То есть инженерами, там, учеными. И для того, чтобы как бы, они, люди в данном случае, как рабочие муравьи, носят в матку вот эту вот в танковую матку детали, запчасти, и появляются тем самым новые танки. Они рождаются сразу взрослыми. То есть получается, что единственная форма созревания у танка — это созревание ее матки. То есть сначала формируется один орган у матки, там, так называемый цех, потом прорастает второй цех, и потом формируется целый огромный, покрытый трубами дымовыми, вот такой комплекс. Один из этих комплексов в ходе своего развития, собственно, и родил тот самый танк, который проехал по Луне. То есть у них и у танков, которые там T-квадраgent, это имеют одного и того же родителя. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ну да, вы немножко углубляетесь сейчас в теорию. Уважаемый Александр, да, задал вопрос. Все ли ответили правильно? Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Еще один-два вопроса, пожалуйста, представляйтесь только, а то мы вас не видим. Так вот, есть. Э, вот. Извините, можно? Да, конечно, представляйтесь. Меня зовут Андрей. Разрешите, немножко расширю тему предыдущего вопроса. Если мы рассмотрим танки такие, как, опять же, Марк-1, Марк-4, то у самцов имеется ярко выраженное увеличенное жало, так как у представителей женского полупулемет. Но так как это было давно, если мы посмотрим на танки в сегодняшнем состоянии, то почти каждый из них имеет как и увеличенное основное орудие, то есть жало, так и пулеметы. Можно, можно ли утверждать, что в отличие от человека и остальных животных, здесь идет процесс перехода от полового размножения танка к бесполому. А если мы посмотрим на спутники, ну, не на спутники, на луноходы, так вообще э, данные эрудимент отсутствуют. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, еще раз, танки размножаются благодаря... Современные танки, они появились благодаря тому, что мы их отбирали. Мы выбирали танки, которые размножаются наиболее эффективным способом для нас, для людей. То есть, и э, тем самым мы выработали механизмы искусственного отбора, который практически лишает смысла отбор половой. Все танки одного и того же вида, они практически идентичны, и нет никакого, они практически клоны друг друга. То есть эволюция происходит тем самым скачками. И действительно есть переход именно к бесполовому размножению, но если у вас интересна эта тема, можно потом ее отдельно обсудить и не грузить этим других людей. Да, я думаю, да, будет отдельные темы про стрекательные элементы танка. И, соответственно, пожалуйста. Есть ли еще вопрос? Давайте последний вопрос зададим Сергею. Если... Вот есть вот человек. Да, пожалуйста, представьтесь. А Нет-нет-нет, вам сейчас, сейчас принесут сейчас, сейчас, микрофон, сейчас не волнуйтесь, мы тут все в принципе можем. Меня зовут Ярослав, я хотел бы немножечко отойти от биологии танков и просто спросить, а, коли они наши потенциальные поработители, почему мы сюда не пригласили, не пригласили ни один танк? Спасибо. Это на самом деле хороший вопрос. Я э, кидал, э, в общем-то, приглашение с своим доверенным танком, так скажем. Э, но они, им все то, что я им рассказываю, им и так это известно. Они и так прекрасно понимают, что мы обречены. И э, от того, я бы мог сыграть тут, что вот секретность, чтобы только люди знали, э, что такая готова. Они все прекрасно понимают. Они умнее нас, они лучше нас. И, конечно же, нас ждет при такой картине мира ну, печальный итог в виде вымирания. Ну, к тому же у нас была регистрация и фейс-контроль внизу. Ну, то есть очень, очень, много факторов. очень трудно с помощью вот этих придатков набирать как бы этот, э, на клавиатуре. То есть а базовые, интерфей, базовые как бы органы чувств танков, они не сильно поддерживают. То есть они пока еще не все танки отдельно, например, в способности подключаться к Wi-Fi. Но уже некоторые умеют, да. Ну что ж, давайте аплодируем первому нашему спикеру. Отлично, спасибо вам большое. Да, спасибо за хороший доклад. Это был Сергей Иванов, инженер-математик, между прочим, и создатель проекта «Суровый технарь».